Так, там что то делают праздники, мы за ним просидели. Так. И со мной моя команда, Рен Руш. Так. А, спик. Так. Крапас. Да, тут Маринати. И Шершень. Лети, мой маленький Акумань, и порази меня злом. Тихо-тихо-тихо-тихо, там что то он делает. Он стал красным бражником. Теперь я а алый бражник. Малый баражник. Тихо, тихо, тихо. тихо. Так. воскрешает тебя, Маринет. Что? Тихо. -э -э Шершень. А Или как ты делаешь? Тихо? тихо. Чего так палитесь? Так, все, бежим. Все, ну, угу. он уходит. А Пойдем в свое логово. Он оживил Маринет. Маринад. Маринад, вставай. Я даже её не знала. не совстал, Привет. Уйдь. Ты была что в гробу я... минут назад. Стоялась, в 2022-м тебя похоронили. Да. М -м -м. Ты не умерла. <кхэх> Сонный паралич. <кхэх> Там, люди просто подумали, просто. То, что ты умерла. А, что? а так ничего, можешь идти. Иди давай. -а. Там тебя ждут Адриан, друзья твои, все такое. Так, за мной. За мной. Так. Так, вы сюда мне... ...дите ваши талисманы. Так, ты на Эльфьеву башню, ты на школу, ты на Надю Башмак, ты здесь. А где Надю Башмак? Я не знаю здание Нади Башмак. А, понял. Так, все, давай. А, не да не здесь же, что ты так палишься? Хотя бы дошел. А, все, теперь я тебя а, я Иди сюда. Сразу. Так. Так, надеюсь, он на крыш Нет, он нет. Он так долго. На этаже. Знаю, как так, подняться. Вон посижу. И -ть -ть. Эй, балбес! Да. Давай, давай, Сейчас. давай, сюда, сюда. Слушай, ну хорошо, что тут окна не ровные, а. Так, М -м -м. дальше. Идем на Альфовую башню и школу. Но только надо быть аккуратней. Барашник хитрожопый. Это Маринка, вообще ничего не понимаю. 13-й где? Чюда прыгай. Призывай талисман. А я просто... Так, ты снова спалился. Вы почему не смотрите по сторонам? Этот... Вот следить за всеми. Почему вы не смотрите? Почему Человек. я, я должен над этим смотреть? Пойдется вам все менять талисмана. Mm -hmm. Если mm -hmm. вы не будете... Я все исправлю с помощью талисмана mm -hmm. Банникса. Mm -hmm. но... Если вы mm -hmm. будете mm -hmm. не смотреть mm -hmm. по сторонам... Если я сказал в школу... Ты не значит, что надо стоять вон там на крыше, вот тут, а я иди не трансформироваться, не забежать куда-нибудь за угол. посмотри, что я за тобой человек. не сидят, Шесть раз посмотреть. Так, все, мне а на львовую ль ль ль ль башню Бог. надо. Я не мутант, я... я человек в костюме лисы. Я не иди трансформироваться. Костюм лисы. Это пижама, лисы. Привет. Так. Стой, так, не иди трансформируйся. Спускайся вниз. Я могу его отцепить, стой. Подожди, иди сюда, я могу его отклеить. Смотри. Ты где? Я его отклею. Он его отклеил. Что а его бражник. Отклею? Да, Маринет. Ты где? Отклеил. Внизу. И а так внизу? внизу. Пойдем за мной. Багажник. Бражник. О, местобывок, я отворачиваюсь, он меня боится. Да, да, да. Крапаз, ко мне. Ну, бражник. А Маринка исчезла. Убегает. Пока, да, багажник. Куда они делись? Бражник за мной, что, закрывайся. Багажник. Бражник. Сколько я раз повторять. Бражник. Я я бражник. бражник. И... Давай за мной, за мной. Да. Что? что за подвал? Привет. Мы же все видим. Привет. Ты чё думаешь, я... А чё? Я, я Если... бы сейчас привязал талисман. Ну, Чёлки. ты бы уже его всрал. Так, да? Да. Хорошо, что шкатулка я с собой взял. Если бы не была шкатулка у меня, я бы не призвал талисман. Бы не приз... Это было ужасно бы. Ну, а за нами. Сладкий. Я... Прыгаем. Подумайте, я тоже не прыгнул. Я за вами буду Лук. следить. Откройте, откройте, люк откройте. Сейчас открою. А ладно, там уже. Сейчас <свёзд> где он? Там бегает. Наверное, давай, давай, давай. Дай. Привет. А, а дай просто талисман, да трансформация скажи. Нет. Нет. Калки. Калки, привет. Нужна твоя помощь. Срочно телепортируй да? меня сюда карапасом. Привет, карапасик. Смотри, ку -или -ку. Ты Ребята, да. ты сам такой. У меня тут один кумчик вообще. Ну ты э, бэ, Ну понятно. Все. Марнинка, стой, не стой, я просто человек. этот кот? Я ему вон, старой, иди сюда, не бойся ты. У нас тут вообще мутант, собака и мутант, кошка бегают, а я хотя бы просто человек в костюме. Да, Че Бражник, узнал личность коропаса? Конечно. Алло, а что, на связи маненько? ты? Чё, узнал? Зато ты кто-то из почти забрал. Поза как пожалел ты? тебя. Не сказал, что и привязал бы к себе. А, ты сдохла, а Ну, это ты тупой, извините. Так, теперь О, надо нет. мне детрансформироваться. трансформироваться. Уход... А, а, что, а куда, куда я? Надо уходить. Это лифт. Ты плохой. Это Это Привет. Лукашару, похоже, на э, а я Как, а дела? Дела? А, как тебя Я забыл. Беги Нет, за мной. Я покажу, Один, где, Я тебе кое-что покажу. Так. Так. Что, что интересное. Может Чего быть. я от чуть не помирился. она до сих пор я сидит там, где я думаю Ладно, я уйду от тебя и все. А как у меня телепортируют? Я он стоит. Сама она мутану. Смотри, залазь на самый верх. Только смотри, чтобы там Маринка не скинула. На самом верху аккуратно. Багажник. тебя скинула? Нет. Где тут подъём? Дай голову, Маринка. Весь я где этот кошара? Я его убью. А! Кошара? Где ты? Вот он ты. Кто там еще какой? Кто там еще тот самый. Не самый. Буренак. сладкий. Сам, блин. Да. Сама тем более. Детрансформации. Вс ⁇ уходи. А. Ва, ага. Ага. Вс ⁇ высказывал тебе. Ты сам меня назвал. Шеп... Ну ты мне на шептал там на ушко. Это ты, шепчет. Ну, фильм. Давай, бей ее. Что вы делаете? Я, там, я хочу отомстить мне, потому что один вот этот человечек, Маринад, я привет, привет, ребята. Не плакал мне, конечно, там привет. другое привет. слово. Неплакал, как мне, как у вас дела? Знаешь, у привет, привет Маринад. Маринад. Как у тебя дела? Я Маринад пытаюсь убить. Тебя скинули? Где у нас врач? А врача нет. Ладно, пойду я. Плохая работа. Я тебе... Адриана, тебе Маринка влеет, если что.